Итак, дамы и господа, ножевой раунд коллектив 99 Team против команды One Hall в рамках полуфинала турнира номер один от проекта One Hall. Да, против организаторов будут играть ребята из 99 Team. К сожалению, предыдущий полуфинал закончился явно не так, как мы с вами хотели. Он закончился техническим поражением ввиду отсутствия команды Lion7 на игре. И коса смерти уже находится в финале и ждут победителя из этой пары. Ну а кто им станет, узнаем вот здесь на тускане в матче по формату Best of 1. А, минус от Эвольверса, но при этом уже два игрока атаки похоронено. И осторожные ножички у нас сейчас здесь разыгрываются. Пока неясно и непонятно. А вот тут уже, кстати, все становится чуть-чуть более прозрачно. Почему-то Ягуар у нас... Uh, ускакал куда-то в большой квадрат и решил не помогать своим тиммейтам, в принципе. Ну, давайте смотреть, короче, да? Ну и минус от Эвольверса. В результате ножи оказываются за командой Ван Холл. Давайте смотреть. И это своп, дорогие друзья Команда Ван Call решает начать в обороне 99 тим в атаке Лично для меня, если бы я участвовал э, в этом матче э, То я думаю, я был бы рад такому раскладу вещей Что команда 99 тим проиграла ножи Но все-таки начинает в атаке Потому что я считаю атаку сильной стороной Так, дорогие друзья, одну секундочку Так, все, я здесь Составы, бан на фасткапе, крикет 9-9, тейко, ягуар, он же, как его там, ку, -ку. Как его звали? Кухри, хотел сказать Керди Кёрдзи и атлет Майер за команду 99-тим, ну а ван холл это эволверс Резиняко, я, ну я насколько понимаю, это Рейзен, да, ну Райзен там, в общем, знаю такого человечка, короче Uh, ну, потрошитель Газлар И вот у, у Гарина Уя Я без понятия вообще как читать Просто зачем Зачем ставить себе такие никнеймы Боже мой Потрошитель Жесточайший хэдшот в uh, Керде. Ну, будем называть его все таки его мейн Никнеймом, а не uh, Никнеймом, с которым он играет Ну, короче, пистолетка просто по потрачена Как говорится, у команды 99 -и. Бан на фасткапе 1 хп 9-9 uh, Прям тоже совсем все плохо Игроки обороны принимают решение подпушить, ну и потрошитель в результате делает 4 минуса. Это все, что нас следует знать о пистолетном раунде, который выигрывает команда One Hole. Счет 1-0. Геймер Pro, приветствую. История в любом случае здесь достаточно интересная Как вы знаете, команду Hall свою четвертьфинальную игру проиграли Но уличили, якобы, хочу обратить внимание, якобы уличили команду э, Суета в, в том, что они играли с плюсами Однако, я не знаю, в общем, не буду вдаваться в подробности Были ли какие-то пруфы или не были, не мне судить, не мне этим разбираться и уж тем более не мне этим заниматься это все на суд общественности 2 в 2, дамы и господа, экономический-то, кстати Ой-ой-ой Нигрена себе вот это попадание Плюшку повесил просто знатную Ну вот остался, короче, этот э... Аниме-любитель против 9-9 И очень жесточайший Хэдшот от 9-9 У Гарина этот погибает, короче 1-1, дамы и господа Вот это поворот Uh, приз какой победителю, товарищ Амир uh, Победитель в этом турнире не получает ничего uh, Так как это первый турнир, который проходит, так скажем, в тестовом режиме Призового фонда в нем нету, Он будет в последующих Но конкретно этот турнир проходит без вмешательства uh, какой-либо денежки за призовые места. Кстати, коллектив One Hole потеряли экономику, что, в общем, неудивительно, ведь они же проиграли предыдущий раунд, так, казалось бы, что же здесь может быть удивительного. Бан на фасткапе погибает от uh, потрошителя. И выход на точку А. Кстати, там большой квадрат очень ним поднимали. Простите, поднимали. <с> И Вольверс в спину затыкал сейчас Кёрдзи. чудом, чудом выживает у нас 9-9. Потому что... Вот это потому что. Вот это потому что. Ну что, 2-1. Однако, вспоминая слова Кёрдзи в чате, он, помнится, сказал, что быстренько сыграем за 20 минут игру и по домам. Ну, не знаю, насколько здесь получится сыграть игру за 90... Ой, за 90, господи. За 99 минут, хотел сказать. За 20 минут. Но точно могу сказать, что, мне кажется, здесь простой борьбы-то не будет, на самом деле. Объективности ради. Ну, полетела ХАЕ. Флешка, и под нее, по идее, надо открываться. Но это все только по идее. Почему-то 9-9 делает это едва ли не в соло. Но вот тиммейты наконец-то, добежали. Газлар первого, второго, третьего. Чисто. Нет, не четвертого. Четвертого забирает потрошитель. Ну и пятый еще где-то там тоже по пути на точку Б, -Б погиб. И еще 3-1, дамы и господа. А из какой страны эти команды? Ой, отовсюду. Если посмотреть по фасткапу, например, да, по профилям, то я вам сейчас скажу. Тут вообще, короче, просто вот вдумайтесь, какие страны указаны у команды 99 team. Украина, Нидерланды, Россия и Великобритания. А у команды Ван Холл это Литва, Америка и Россия. В общем, ну, я не знаю, кто здесь откуда. Потрошитель продемонстрировал чудеса Аима и не смог, к сожалению, забрать бану на фасткапе. Но рядом находился его тиммейт Рейзен, который смог сделать размен, даже пусть и с ХАЕшки. В общем-то, не столь важно, но важно, что он все-таки его сделал. А вот следом еще и Крикета забрал. Крикета не надо так сильно обижать, потому что у него никнейм очень уж красивый. Поэтому, пожалуйста, уважительней к моему фанату. <Слышать> уважительней. И и снова Рейзен. Ну, тут как бы, по-моему, без шансов, да? 9-9 вновь остается последним в своей команде. Как вот совсем недавно, да когда недавно? Вчера я комментировал матч, где постоянный игрок команды ДСК оставался один. В общем-то, да, закономерная история, видимо, повторяется. Девайса, кстати, нету у 9-9. Я так, кстати говоря, понимаю, что это капитан команды 9-9-Tim, но ну, уж не зря у него, наверное, такой никнейм. Наверное, ключевой момент. Итак, решает это играть, видимо, на точку Б. Бомба у него, кстати говоря, есть, поэтому почему, собственно, и нет, но Газлар сегодня прям просто не промахивается. Что не выстрел, то глава. Жесткий Газлар и 4-1. Не менее жесткий счет, в общем-то, вот конкретно в этой ситуации. Ну, респект ребятам. Радуют нас красивыми выстрелами, красивыми убийствами. Но, тем не менее, стоит все-таки задуматься о коллективе... 99 тим, а вернее им стоит задуматься о том, что они делают в атаке А они, в общем-то, ровным счетом не делают здесь абсолютно ничего Газлар занимает девятку Ну и Вольверс даблкил И один минус от Газлара Я вообще, конечно, думаю, что он в этой ситуации мог сделать куда больше фрагов Но чем богаты, тем и рады Минус от Ягуара, он же Кёрзи, а следом Епоша. Минус Кёрзи, Крикет остается последним Крикеты не обижаем, помним, да? <смех> Завершающий минус за потрошителем И это 5-1 Близки были 99 тим к победе Но что-то пошло явно не по плану И в самый последний момент Коллектив Ван Хоу все-таки перевернули игру с ног на голову И просто провели достаточно грамотный и качественный ретейк Да в принципе, если уж вдаваться более... Глубоко в детали То вы увидите, что даже просто при выходе Команда 99 Team Рассыпалась, как карточный домик Практически ничего не сделав То есть они ставили бомбу Их уже было там двое или трое Крикет! Где крикет? Вот он, жесткий крикет Минус Японец, бан на фасткапе, следом минус Потрошитель, но сюда уже включается Эвольверс вместе с Рейзеном. И выход на мидл закрыт. Однако есть еще звено на катах, которое, безусловно, попытается выйти. Это 9-9 и Кёрдзи. Ну, вот как вы видели, Кёрдзи погиб, а вот... Простите, наоборот, 9-9 погиб, а Кёрдзи остался в живых. У него есть 100% здоровья, есть бомба, есть автомат Калашникова и целых 2%. Соперника бомба, кстати, в даглую поставлена И куда, простите, пошел Керзи? На что он там надеялся? Вот, у меня просто вопрос Что он там хотел сделать? Выйти из смоков э, в надежде, что его никто не будет встречать там? Ну, типа, то есть игроки обороны сами с собой просто рассосались И <laughs> не обращайте внимания, нас здесь нет 6-1 Странный мув достаточно от весьма-весьма э, опытного игрока на самом-то деле и мне не совсем понятный Но да ладно Мало ли, что я там не понял в этом муве 99 им Вы, Выпрыгивают, хотя сказать, на мидл Но нет, в последний момент после обычного чека Ребята передумали решили, что мидл Все-таки лучше не разыгрывать Крикет ожидает аркаду с зигзага И бан на фасткапе под флешку будет пытаться Сам саркадить в зигзаг Ну, прострел ящика? Нет и даже не стал, кстати, его простреливать, а ведь там кто-то мог быть, в принципе Эвольверс. прием банана, Газлар тоже отпринимался, хотя нет, все, теперь отпринимался Официально заявляю, Газлар отпринимался на точке Б Рейзен с японцем остаются вдвоем против банана Фасткапи и Крикета Жесткое попадание в голову Крикета, остается 8 хп, туда б ему сейчас хаешечку Ой-ой-ой, Крикет! Ой-ой-ой, Рейзан! Ну и последний у нас находится в уголке. Поймет ли это Рейзан? Пытается все зачекать и да. И это все-таки минус по бану на фасткапе. 21 хп остается у Рейзана, но этого же достаточно для того, чтобы бомбу снять, как вы понимаете, дорогие друзья. 7-1, выносят вперед ногами коллектив Ван Холл своих соперников. Меня немножечко пугает, безусловно, то, что 90 Тим. Так прохладно отыгрывают атаку. Да, они жесткие. Да, они быстро выходят. Да, они пользуются раскидками. Но нет, они не выигрывают раунды. Беда. <coughs> Газлар, это же Фулчил. Помнишь таких волоть? Олд. Да, кстати, это именно он. Если кто-то не в курсе, да, Газлар раньше играл с командой Фулчил. Потрошитель. Минус 9-9. И снова энтрифраг за коллективом One Hole. Что максимально не нужно команде 9-9 Team. Нужно срочно искать возможность разменяться, но где ее найти? Вот спрашивается, если игроки обороны. Просто не будут идти в аркаду. Рейдзен минус бан на фасткапе. Крикит ответный минус. И 3-4. Оборона. В численном перевесе на одного игрока. И, собственно, игроки атаки все-таки спровоцировались на выход через коты. Вольверс, и японец и потрошитель. Вот эти ребята принимали точку А. И практически без потерь смогли ее принять Победа в первой половине достается коллективу One hole, счет 8-1 Крышесносная оборона И я, честно говоря, со стороны не вижу Как команде 99 Team превратить эту команду Не команду, простите Эту сторону в победную На мой взгляд, конечно, это невозможно Походу не Рейзен играет, что-то слишком мощно а, Володь, ну почему? Ну Вдруг ему сегодня летит Ой-ой-ой, 9-9! Какую пульку повесил сопернику, а? Роскошнейшую! Газлар! Газлар снова! Почему 9-9 не, не отреагировал, когда его тиммейты убили с этой же позиции? Для меня загадка. Адлет Майер минус Рейзен и японец на размене. А с банана открывается Керзи, который тоже почему-то не чекает угол, в котором сидит Газлар. Почему никто вообще нахрен не почекал это место? что -то 99 им действительно, наверное, хотели отыграть этот матч э, за 20 минут, но только, видимо, выигрывать они его не хотят. Вот как мне кажется. Потому что все-таки 9-1 проигрывать, играя за атаку, мне кажется, от камбачить такую будет максимально сложно. Но попробуем. Моя котейка ушла, решила больше не смотреть. Юр, ну ты же сам знаешь, что твоя котейка любит смотреть только красивый КС. А тут, как бы, мне кажется, красивый КС э, присутствует. Но где-то только со стороны команды OneHall. 99 тим пока не блещут. Даже сейчас пытаясь раскинуть мидл. Здесь есть и снайпер, и есть еще один игрок с автоматом Калашникова. И выход просто захлебнулся сам собой. 99 на картах уползает в коннектор. Переходит в большой квадрат. И из перспектив разыгрывает только большой Большой коты, хотел сказать, коты разыгрывать Ну и, естественно, здесь стопроцентно готов прием а ВП подключится позже Японец в упоре как бы должен и так Сделать то, что должен сделать И он справляется с задачей на все 100 Ну, естественно, 9-9 Должен был что-то пытаться чекнуть И неудачно дакнув Получилась вот такая грустная история 10-1 Просто о чем я говорю Что здесь нет красивого Counter-Strike Потому что во второй половине Если так же продолжится первая половина то у 99 Тим банально не будет шанса на камбэк Слишком большое количество раундов заберут ванхол Рано или поздно 99 ошибутся И это будет гг просто из-за того, что первая половина была провальна Может быть атака у one хол будет послабее, чем у 99 Тим Но я сильно в этом сомневаюсь Минус от Терзи и вот он Рейзен с его Фамасом Делает даблкил и все вы спросите, что все, я вам скажу Полностью все, выхода нет Ключ поверни и полетели Как говорится в одной хорошей песне Ну а у нас 11-1 И шансы тают на глазах Дамы и господа Избиение Я не очень люблю, конечно, говорить фразу, что кто-то кого-то избивает Но мне кажется, что команда One Hole Действительно, сейчас слегка пош... Прошлись по почкам и печени Коллектива 99 Team И это... Это, не кра... это грязь, дорогие друзья, это грязь. Но состав, справедливости ради, выставлен достаточно крепкий. У одного коллектива и у другого. Но у команды One Hall все-таки, опять же, на 200 ПТС больше на фасткапе. А это что-то значит. Как вы видели, на мидле сейчас произошел размен. И после этих разменов Газлар на точке Б остался один. Один в четыре, хочу обратить внимание, дамы и господа, адлец. Адлет объелся котлет И просто разломил голову Газлара Сейчас 11-2 в пользу коллектива OneHall Наконец-то Что-то хотя бы нарисовалось <coughs> А я говорил, давайте архитектора В аренду дам вам Ну так как бы, если ты его дал Их же сразу бы дисквалифицировали Потому что плюсы запрещены Какой чемпионат? В правом нижнем углу написано <coughs> Торнамент One Hole number one. Керзи. Ваншот по потрошителю. Рейзен, кстати, слишком вот на мой взгляд сейчас агрессивная позиция. Да, она вполне может быть уместна, но я думаю, что с большей долей вероятности она все-таки не сработает. И да, она не срабатывает. Керзи забирает Рейзена. Это тот момент, когда команда One Hole слишком поверили в себя и начали уж чересчур. Широко, так скажем Открываться на различные позиции Газлар забирает бана на фасткапе И с этим минусом становится понятно Что лучше мы выйдем на точку А И попробуем выиграть именно на ней Перестрелку, а вот получится ли Ее выиграть, тут вопрос совсем другой Потерялся в смоках японец И Вольверс с Газларом Вдвоем, при этом, кстати Керзи уже ждал сейчас выпада с малого Квадрата, дождался, минус от Газлара 2 в 3, ну если Такое ванхол выиграют то крест на этой карте точно можно ставить. Однозначно. Причем 100%. Газлар. Минус первый. Эволверс. Один на один с Адлетом. И нет. Адлет все-таки перестреливает. Хотя Эволверс понимал, где находится его соперник. Но в стрельбе немножко не преуспел. Все-таки... Скорее, конечно, да, повлияло на то, что адлет сделал несколько шагов назад, что самое главное, он это сделал не споткнувшись, <laughs> дорогие друзья Ну, 11-3, ладно, в любом случае, я считаю, что первая половина провальна для коллектива 99-ти, даже если они выйдут на 11-4 причем шансы выйти на 11-4 достаточно велики. При учете того, что сейчас не самый качественный бай у One Call. Но это опять же потому, что нехрен расслабляться. Надо играть как играли в закрытую оборону. Брали 11 раундов. Начали выходить в аркады и 11-4, как я понимаю, получили. Потому что ну, не, не сильно верю в то, что 2-5 и Вольверс с потрошителем выиграют. Хотя ребята, конечно, очень перспективные. И достаточно сильные, как игроки, но не думаю, опять-таки, что это сработает Эвольверс погибает, а бан на фасткапе остается расхлебывать всю эту кашу в соло При этом три минуса по игрокам 99 team сделал именно потрошитель Но сейчас он с маком банально просто отрезан, и что делать? И что делать, когда сейчас он увидит надпись The Bomb has been planted и поймет, что это точка Б. Естественно, бежать ретейкать. Дефюски-то имеются, треть бара есть, это круто, но сейчас любой выпад вторец практически не способен будет законтрить потрошитель. Один из игроков уходит на банан, второй находится на шаурме. Но... Шаурма, в принципе, уже в данной ситуации это просто гибель для игрока обороны. С огромной долей вероятности такой уже не выбивается. И бан на фасткапе, конечно, застреливает. Опять я вот люблю я сказать слово застреливает. Я прекрасно знаю, что его нет. Но... <смех> нет такого слова в природе. Но застреливает. В общем, такой вот я. 11-4, дорогие друзья. Итоговый счет первой половины. Смена сторон. ванхол отправляются атаковать. И матч начинается сразу с паузы. Вернее, вторая половина начинается с паузы от 99-ти. После вчерашнего не хочу о в финале. А чё вчера было, Юр? Так, ох, давно не был на твоих трансляциях. Приветствую, в общем, Медсевом приветствую. Ну что ж, если давно не был, то присаживайся, путник. Будем смотреть. Тем более, пока что есть на что смотреть, все-таки какие-то намеки на камбэк от команды 99 Team действительно поступают. Под конец игры, во всяком случае, они собрались и собрались, как по мне круто. В общем, я уверен, что команда One Hall такого отпора не ожидали. Привет всем, приятного просмотра. Darkseid, приветствую. Ну, 1-4 они честно прошли и выиграли свету. <laughs> не, Юр, ну так это же не вчера было, это было позавчера, ты что, Юр? Потерялся в днях, что ли? Вчера мы смотрели гг турнамент номер один. ДСК против Лайнд 7. Вторая пауза от команды 99 Тим. Что-то, походу, у кого-то проблемы. Не знаю, с чем эти проблемы, проблемы связаны, но однозначно не с тем, что парням надо что-то обсудить. Я не думаю, что в этом матче какие-то обсуждения у кого-то с кем-то будут. Какой чемпионат? В правом нижнем углу написано фильм HD. Это турнамент One Home Number One. Да я уж потерялся. Да я уж понял, Юр. Я уж понял. Ну, а как я уже ранее, кстати говоря, говорил, касаемо честно или нечестного ванхолла находится в полуфинале, я уже сказал, что не мне. Это решать и не мне это судить Свое мнение я, конечно же, могу всегда высказать Но зачем? На что оно повлияет? Ни на что А зачем Юре отдыхать от стримов по КСу? Юра любит Counter-Strike И правильно делает Приходит, смотрит Мы общаемся, у нас здесь атмосферка дружная Кстати, напоминаю, дорогие друзья Такая минуточка саморекламы у меня в группе есть беседа, дружелюбный уголок, обязательно вступайте, там, периодически общаемся, там, миксики иногда бывает в CSGO играем и всякое такое. В общем, иногда играем не только, там, например, недавно играли без стрима в Among Us, в различные игры, в общем, периодически играем, так что залетайте. Там все лампово, но за любое оскорбление просто сразу бан. И в группе тоже. Так что, знайте, правила... Для всех одни Потрошитель уже где-то потерял 99% своего здоровья Это прям очень жестко 99% им, кстати, достаточно грамотно сейчас выстроились И стакнулись на точке А Парадоксально, но в данной ситуации они, конечно, полностью угадали Газлар, хэдшот по 9-9, бан на фасткапе, даблкил Ну, да Адлета, я не знаю, прям даже дойдет ли перестрелка Доходит, вернее сам Адлет доходит до перестрелки и забирает японца, таким образом команда 99 им берут пятый матчпоинт Сейчас будет, конечно, эпик фейл, если ванхол в результате проиграет этот матч, но это будет, черт возьми, фурор 99 Тим Непобедим Скандируют у нас в чатике Ребята, вот такая вот история Может быть, вполне вполне Не берусь, конечно, предсказывать Но в любом случае матч Улетный, даже если Он закончится со счетом каким-нибудь там 16-6 16-5 Не имеет значения, он интересный <coughs> Но за 20 минут, как хотел Кердзи, Отыграть не получилось Матч длится уже 24 минут. 3-5 Чё высиживают ребята из команды One холл с глоками в руках? Я еще понимаю, если сейчас вот японец, не, не японец, Газлар высиживает там с деглом. У него хотя бы шансы объективно есть кого-то убить. А кого убьет японец, имея глок в руках? Кого бы убил Вольверс? Вангую? Никого. Ну глок это не рабочий пистолет против. Девайсного раунда Когда у вас экономический Ну у соперника есть армор И твой Глок просто ему как э, затылок почесал Привет всем от таджиков Пишет фильм HD И Таджикистану тоже большой привет А счет тем временем становится Все интереснее и интереснее Интрига в матче появляется И спадать я так думаю она не будет очень большой промежуток времени. но у команды Ван Холл по-прежнему серия экономических. Никак не закончится. А как иначе? Глок нерабочий? Не скажи. Против нормального человека с девайсом в руке Глок нерабочий. Скажу утвердительно. Против... Важный момент. Против нормального человека. Если ты типа валенок, который в игру первый раз зашел, конечно, тебя с Глока застрелят. А так, ну, второй армор... И девайс Все, Глок тебя просто не убьет Демейдж дилинга и пробивающей способности Не хватит Рейзен Вот дигл, вот дигл Этот пистолет замечательный Успел сделать два минуса Но керди ответные два фрага даблкил от бана на фасткапе Просто в смоки прожал Ну давайте смотреть Ошибаются и опытные игроки Но не против Глоков даже если посмотреть а, профессиональные какие-то турниры. Ну, вот, кстати, да, сейчас произошел тот самый момент, когда э, ошибся игрок, да. Глок <ссёк> юзлис получается. Ну, я считаю, да. Глок самый бесполезный пистолет в игре. Вот, начнем с этого. Потому что он работает, по сути, только на ближних дистанциях. Понимая всю эту хурму, всегда достаточно держать соперника просто на дальней дистанции. И все. И что ты вот через всю длину с Глоком сделаешь? Ну, ничего. В большинстве своем ничего. Потрошителю позволяют поставить бомбу. Тут, конечно, ошибочка. Ошибочка от 99 Тим. Но вроде бы реабилитировались. Как минимум, хотя бы сделали фраг и бомбу сейчас снимут. Надо учиться стрелять от Глока. Ну, нет. Как бы я говорю даже о том... О том случае, когда ты умеешь стрелять с глока, глок, ну девайс с, блин, самым маленьким уроном, о чем может быть идти речь. То есть с него прям действительно я согласен с фильмом HD, нужно уметь стрелять. Именно важно понимать, что на глок нужно скилл нарабатывать. Да, если вы скилловый игрок с глаком Шансов у вас определенно будет больше Но всегда меньше, чем у игрока с любым другим пистолетом Только, опять же, в одном случае Если вы в упор открываетесь с глаком На какого-то игрока с другим каким-то пистолетом То вы в перевесе Потому что ваш девайс просто уничтожит за счет скорострельности И минимальной отдачи Ну, опять же, в общем, короче, мы упираемся в то что любой девайс, по сути, в этой игре вариативен Даже с дробовиком можно найти точку, с которой вы комфортно будете себя чувствовать Отыгрывая, например, в обороне Но просто много игроков вы с дробовика не убьете, но парочку забрать сможете Поэтому нет плохих девайсов Есть просто люди, которые не очень умеют играть на каких-либо девайсах Бан на фасткапе. В упор разглядывал соперника. И надо ж, какие тайминги идеальные для себя он поймал. Сам себе стволом перегородил вид. 9-9, kill японца, японца, простите, убивают, и это неожиданно 1-8, дорогие друзья. Счет во второй половине 4-0. 99 тим, шансов команде one hole даже и не пытаются как-то оставить. Такое ощущение, что они отдали 11, чтобы потом было обиднее проиграть. Но иначе сказать не могу никак. Глок вот. решает только в пистолетке, в остальном без шансов, особенно на, на дистанции. Да, Дарксейд полностью прав с тобой. Полностью прав с тобой, господи, что сказал. Полностью солидарен с твоим мнением. Вот так давайте. Давайте выразимся вот так. <coughs> На пистолетке, если удастся прям в упор с глаком залететь, большинство игроков с юспами просто отъедут. Без шансов вообще. Рейзен игрок команды L7 у нас прилетает. Здесь информация в чатик от Олега. Ну, не знаю Этим должны заниматься... Кто? Организаторы Организаторы должны все это дело проверять Японец и Газлар делают по минусу И выход на точку А, в общем-то, оформленный Достаточно успешный, надо признать Потому что перевес численный Ну и, естественно, позиционный, как следует из этого всего На стороне команды One Hall Адлет Майер и Керзи в упоре находится, ой-ой-ой, Кёрдзи как напоследок-то засветил в голову японца. Газлар. Минус э, Кёрдзи и Адлету тут уже, естественно, не светит Победа, на мой взгляд, эта ситуация невыигрываемая Ну, окей, первый минус э, Free хороший, но к спине еще и Эволвер сыграл Про это тоже забывать не надо Привет, Санек, сколько пальцев поставить? Паша, ставь все, все, которые можешь Давненько с тобой не виделись, рад тебя увидеть снова Ну, вернее, читать твои сообщения, да, потому что я тебя не вижу Но обязательно, обязательно ставь хотя бы один ну, а тем временем счет становится 12-8, и команда One Hall, как говорится, раз в год, но тоже стреляют. Ну, и если так дальше будет продолжаться, 4 раунда одни, один раунд другие, ну, боже мой, ну как вообще контрить такую штуку? One Hall выиграет, пишут бои. ну, а почему нет, в принципе, почему нет? Могут, могут, у них, по моему убеждению, сильная сторона за плечами, но вот вопрос реализации этой сильной стороны... Тут вопрос сложный. Саня, привет. Всем привет. Это эфир. Да, Константин, приветствует прямой эфир. Прямой эфир с, -с, -с турнира. Вот ребята из команды Ван Холл Ну а счет, кстати говоря, по живым игрокам 4 в 3 Минута до конца раунда, чуть менее И игроки атаки принимают решение сыграть по точкой А Бан на фасткапе, конечно, тоже очень халатно относится к своей точке В момент, когда нужно было быстренько ретироваться и отдавать позицию Он почему-то взял и просто убегал спиной, как бы и все Рейзен, минус 9-9 Минус от Кердли. и второй минус от него же, дорогие друзья. 12-9, как бы не пытались, но в этом раунде ван холл выйти также не сумели. А, понял, принял, поставил. Паша, спасибо большое. Я из 99 всех людей знаю, и три человека слабые. Но слабые они или не слабые в 99 им, справедливости ради, сейчас статистика у них приблизительно одинаковая. Ну, как сказать одинаковая? Ну, конечно, 9-16 у Адлета Это не 27-16 у керди Но... Счет говорит о том, что в любой момент камбэк может случиться Хотя точку Б удержать Керзи не удается Уж не знаю почему То ли соперников много было, то ли флешка прилетела прям в лицо Но, тем не менее, выбить, я думаю, точку не удастся Это 100% Крикет забирает Газлара 9-9 минус Рейзен Ну и что, 1 хп у Крикета 74 у 99-го Ну как такое выигрывается? Приблизительно никак, я так думаю 9-9! Во! Вот это два кэшота Evolvers! Эвольверс зависает! Да ладно! Боже мой, выигранный раунд отлетает из-за того, что вольверс завис! Ой-ой-ой, пауза от команды One Боже мой! Вот это ирония судьбы! Но я опять-таки был практически уверен, что такое не выигрывается и вполне возможно, и Вольверс бы действительно перестрелял бы соперников, если бы не этот досаднейший лак. Вот где он вообще сейчас, Вольверс? Он здесь, вообще жив, шевелится? С вами все в порядке, господин Вольверс? Походу дела нет. Тебя аж микро заглючил, такое может быть, да, микро, кстати, уже старый, его, на самом деле, пора бы уже давненько поменять, потому что э, в моменты, когда я повышаю голос, э, он начинает пиковать, и это при том, что все настройки выкру... выкручены настолько, что вы сверло по соседству не слышите, но от моего голоса микрофон прям задыхается, то есть ему уже пора. На отдых, видать, мембранка произносилась порядком. Я тоже предпочтение отдаю 99, тупо и за четверть финала. Обидно за суету, пишет Юра. За дудосили, походу. Ну, в принципе... Да нет, навряд ли, конечно, но всякое может быть. Итак, дамы и господа, пауза закончилась И Вольверс вернулся И у команды Ван Холл э, После того, как уходила Вольверс Теперь ушла экономика а Обычно еще можно хорошую аналогию придумать Да, типа экономика, как у гномика Адлет Майер Даблкил и ситуация 5 в 3 на ровном, абсолютно равнейшем, я бы сказал, месте ребята из команды Ван Холл находят возможность отдаваться. И вот то, что в атаке лучше, конечно, не делать. Но давайте повспоминаем первую половину. Не все так однозначно, да, потому что, между прочим, между прочим, Потрос и Вольверсом остаются вдвоем. Связочка весьма и весьма опасная. 9-9 просто получает сразу такого смачнейшего леща, который я давненько уже не видовал. Просто в прыжке запрыгивание и аннигиляция. И здравствуйте от Кердзи. Вернее, Кердзи не попадает, но самое главное попадает крикет. И здесь попытка дефа. Да ладно. Наглость. Наглость. Второе счастье, дорогие друзья. Зря, конечно, Кердзи себе позволил. Именно так разыграть эту ситуацию. Но абсолютно на 100% выигранный раунд для команды 99 Team в данный момент был проигран. Что как раз таки очень и очень печально. Ну что, 13-10. Отдаляются немножко ванхол от своих соперников. Пытаются держать дистанцию, но это не всегда удается. 99 Team победит. Как ты думаешь, Александр? Я думаю, что победит... Команда достойнейшая, так скажем И сильнейшая, а уж кто это будет Я даже не хочу думать Ну, потому что Просто смысла нет об этом Пламенный привет Передает один игрок другому. В общем, короче, забейте. керди там, да, вы видели все, собственно, своими глазами. А, минус от Крикета. Потрам на разменный минус по 9. 9, и Вольверс остается на третье своих соперников. И 3 в 2. Но атака очень сильно разбаловала сами себя, по-моему, да. То есть э, лайфбар вообще просто в нуль. Но при этом перестрелки все-таки выигрывают ванхол. 14-10. Обидно будет коллективу Тим-99. Тим-99. В последний, в самый последний момент оступиться и потерять шанс э, на выход в финал. Потому что камбэк действительно гениальный со счета 11-2, если я не ошибаюсь. Нет, да, ну около того, по-моему, 11... или 11-2, или 11-3 было. Начали брать раунды 99 тим. им, и их упорство действительно завидно, как говорится, и достойно уважения. Но что-то сейчас как будто то ли устали, то ли испугались, что не дожмут... В общем, начали совершать слишком много ошибок Которые непозволительно совершать, конечно же, при данном счете Сейчас идет перестановка игроков команды One Hall под точку Б И ребята, находящиеся на споте А. В общем-то, окажутся не у дел Адлет Майер забирает потрошителя Это достаточно важный минус Один из фрак-лидеров, так скажем, коллектива One Hall тройке лучших, сильнейших Ну, там 24, 23 23 Почти все на одной ступени И Вольвер сыграет на контроле Банана Адлет Майер перед смертью еще успевает забрать японца. Кстати, никаких фейк-выходов. И это действительно true выход на точку Б. Здесь у нас резко забегает Кердзи и вырубает Рейзана. Газлар отвечает минусом. И все. 3 в 2. В меньшинстве игроки атаки. Но! Игроки атаки при девайсах, чего нельзя сказать о команде. О команде. ладно, молчу. Молчу, и крикет. Последний минус по Газлару. И вы видели, да? Он не знал, это последний минус или не последний. Он смотрит своими собственными глазами и не понимает. Он убил Газлара и думает, где последний. И начинает смотреть по всем сторонам и понимает, что последнего-то нет. Черт возьми. Победа в раунде достается команде 99-тим, а ведь у них... Был экономический раунд. Вот так вот, дамы и господа. Ну, круто, круто. На самом деле, то, что 99 тим сегодня в этом матче делают, это прям вот действительно шоу. Вот такие матчи и должны быть в большинстве своем. Их интересно смотреть. Здесь какой-то переворот событий. При этом Ван Хол по-прежнему шансов имеет на победу гораздо больше. Потому что они банально ближе к тому самому 16 -му. Так что это будет очень и очень интересно. Борьба прям действительно разворачивается не на жизнь, а на смерть. И приятно, что самое главное, что в этом турнире нет призового фонда. То есть ребята сейчас бодаются на интерес. Это просто принципиальное противостояние. Потрошитель. Ваншот и минус бан на фасткапе. Но Кердзи один из, опять-таки, опаснейших игроков команды 99 Team. Разменный минус, а следом и второй. Крикет. Дабл килл от крикета. Вот это крикет. 1-3-3-7. Закрывашка, черт возьми. Выходы. Минус 3 на котах. 14-12. Экшон. Экшон, дорогие друзья. Вот что происходит в этом матче. Это бомба. Это просто бомба. Это офигеть. Только у нас бывает 5 человек заходит на плент А, но все равно пачка ставится на Б. Ну да, Олег, бывает, это я согласен. Хитро. Ну что, понес экономический выход от команды Ван Холл на точку Б. Потрошитель отдает свою жизнь Адлету Майеру. Говорит, на, держи, мне не нужна она. Дабл Даблкил в результате оформляет Адлет. И минус от Кёрзи 99-го. Газлар последний. Бомбу поставить успевает, и есть девайс, кстати, будет тащить. Газлар опасен, он может, кстати, 20 хп, это не приговор. Патроны заканчиваются! Сань, помнишь команду Holy Warriors 17-18 год? Примерно, может, 19-й? Нет, к сожалению, не помню. Ну, в общем, 14-13... Раунды все смешнее и смешнее становятся То и Вольверс зависает То у Газлара патроны заканчиваются Сегодня, по-моему, само создание Сама, э, как это говорится Сама вселенная против победы команды Ван Хоу Потому что, ну, так не складывается Это... Э, это просто космос Снова выход на Б. Нащупали. Нащупали, что у команды 99 тим. Точка Б послабее. И это действительно, кстати, справедливости. Ради правда. Ой-ой-ой, какая ж флешечка! Просто 100-500 очковая. Отличный, отличный хэдшот следом последовал за этой флешкой. Ну, Кёрзи здесь, скорее всего, конечно, будет похоронен. Увы, если и будет перетяжка, она уже будет не совсем тайминговая. Но ван хол решили оттянуться на точку А. И опять же, вот это туда-сюда перестановка. Саня, ответь ты Рустаму почему не видел модель бомбы. А, ну потому что это карта Тускан. На Тускане бомба отображается как-то... Кверху раком, простите меня. Вот только так. Эвольверс! Хороший хэдшот. 1 на 1 с 99. -м. И... И Вольверс ставит черту. Черту, которую непонятно, почему вообще на самом деле подводит Эвольверс, На мой взгляд, в позиции на 99.9 должен был выигрывать игрок команды 99. -ть. 99 просто... Я не знаю, почему он не убил. Вот для меня это загадка, дорогие друзья. Ну, стопроцентный минус. Ты в позиции, ты ждешь выход с меда. Соперник выходит с меда, и ты просто отваливаешься от того, что тебе не повезло. Вот так вот. Не завезло, не завезло. Но, справедливости ради, дорогие друзья, теперь у нас появляется возможность посмотреть за овертаймами, дамы и господа. Но вот вопрос, будут ли они. Пока не ясно. Девайсики. Девайсики у команды Ван им остается взять всего-навсего один раунд, а у команды 99 тим. К несчастью, подзакончились, так скажем, денежки и вот Адлет, например, играет на дигле. Но давайте повспоминаем, Адлет на дигле делал даблкилл, поэтому это его, в принципе, не должно останавливать. Минус от Керди, минус от Крикета. Ну, вот неплохо. Размен, конечно, от Газлара немножко э, не красит раунд для коллектива. 99 тим, и вот здесь 9-9 увидел сейчас передвигающегося соперника. И будет попытка убить его, но не тут-то было. Соперники непростые, отдаваться просто так. Не хотят трех от... Трехочковая хаешка от Газлара, следом отличнейший минус, в точке у нас находится 9-9, и первый минус есть, но тут соперники открываются дуплетом, дамы и господа, вот такой вот прикол, не докамбечили, 16-13, вот такие вот. Грустнейшие, грустнейшие истории происходят. Мне добавить нечего. Действительно, это ирония. Спросите, почему, я вам отвечу. Повспоминайте, я ведь в первой половине говорил, говорил, ребят, что команда 99 им отдали слишком большое количество раундов. И именно из-за этого они могут не выиграть вторую половину. Если бы они отдали не 11, а, например, 10, и вышли бы со счетом 10-5, матч еще...